Всем добрый вечер с вами Алексей, и мы будем создать мультик в пиво. То есть, да, ну, На меня еще и делать, пока я создам класный мультик. То есть мы такой был маленький коротенький. Ну, не, не скажу, что коротик, но в принципе да. Ну давайте начнем. Так, создаем персонажа. Так, вот он. Так, поставил сюда. Ох, дальше. Так, еще одного добавить, добавить. Еще одного. Ну, на карту пишем по 50. 50. 50. Ну, и этот. Блин. А вот это же так прикольно, какой снежис. Я маленький. Дарья. Ждем. Все, Так, готово. Так, приступаем дальше. Так. Этого ставим сюда. Делаем, например, так. Сейчас появлюсь везде. Это тоже. Это так. Типа люди такие идут. Создать кадр. Так, типа они жёлтый. Так, так. Типа потому ну, что показывают. Смотри, типа что? А там был Педерман. Он такой лечит. Так. Люди, я ничего не придумал. Мне просто скучно. Так. Так, все, начнем. Так, а с этим типа он такой. Василь, вот такие махают. Раз, смотри, тебе Ну, типа он, короче, улетел так, какие... А что, типа с этим, Типа такие Типа ты посмотри. Так, что там дальше? Угу. Типа такой... Фу, это было типа нелегко. Он типа такой... Типа он падает. Он вот тут, -вот. он типа делает сальтов. Заказал запутанный круг. Так, же, пожи. Так, стопы. Так. Шесть его ну, принципе да. А ты. А-а-а! а, -а, -а. а, -а, -а. Этот... Ну, типа, подземелья. Короче, я храню. Пом, пом, кидать, смотрим. Ладно, все, всем пока.